очень интересная тема вот с отводками вот я максимально, но не особо думаю, делал 4, 4 из одной семьи зимовалой ну, тех, тех, которые могут в зиму уйти а вообще, вот так, по вашему опыту, сколько можно сделать семей из одной зимовалой таких, которые могут уйти в зиму ну, это Краснодарский край у нас ну, допустим на трех рамках Просто тут, когда я об этом думал, есть такие интересные варианты, как вот немножко обмануть ситуацию. Вот, ну, допустим, когда идет развитие семей весенние, что не дотягивать до мая, а посмотреть по ситуации и поделить уже в апреле. Например, такие вот. Просто по вашему опыту, как вы думаете, сколько можно из одной сделать за сезон? А почему бы вам не зайти в зум сейчас на канале? В записи есть ролик. Формирование варианты формирования отводков. Это вот на днях, буквально в течение недели. Они свеженькие, сейчас все на ленте, на канале ролики. И там есть вариант, как из одной зимовалой семьи перед роением сформировать 10 отводков. И говорил, есть у нас Иван Петрович такой... Не буду пока говорить, кто это именно. Так вот, он использует... У него назвал рентабельное раение. Вот посмотрите этот ролик. Там из одной зимовалой семьи. Но, конечно же, весь во многом будет зависеть сила семьи. Какая это будет сила семьи с весны в старте. Если 4 рамки, если это будет 6 рамок, или если это будет 10 рамок, соответственно, вы сможете и плясать от этой силы по количеству отводков. Но базовое требование будет одно. Как можно раньше. В смена одного поколения минимум. Ни на зимующие пчели, ни на первом поколении печатный расплод, тем более. Пускай это будет на втором поколении. Первое уже поменяется, на втором поколении. Распределяется по одной рамке расплода. Рядом становятся эти ульи в роевую пору. Уносится старая, то есть делается отводок на старой матке в стороне. Это будет как донор по помощь по расплоду печатному. Этим отводочкам, где гуляются молодые матки. И если вы сделаете в начале мая хотя бы, и к концу мая гуляются уже матки, и там по две рамки будет расплода к концу мая, хотя бы в начале июня, и когда еще день, продолжительность дня растет, будут расти отводки будут расти отводки, и вы до конца сезона, они дадут минимум по 4 рамки силы семьи. Если это будет двухрамочные отводки в конце мая. Ну, как вроде как делают тут вот, пакеты у себя на пасеке из основной семьи или отводок делают. Все это работает. Никаких качек там вы забудьте сразу за, э, за товарный мед. Просто задаться целью из одной семьи сделать вот такое вот количество. Посмотрите ролик, специальный ролик, на проводил я Zoom. Варианты формирования отводков. И для тех, у кого малое количество ульев на пасеке, есть желание побыстрее сделать побольше, то есть увеличить поголовье. И есть и для промышленников тоже своя технология, как не без поиска матки, формировать отводки. А что будет неясно, значит, пожалуйста, звоните напрямую, хоть он в WhatsApp или зима впереди, в том же ЗЭЛа переспросите. Но самое главное, чтобы вы там знали базовый смысл, увязали это в логику и в свои возможности. А затем уже отшлифуем там, Строевые. Дмитрий Григорьевич, именно, именно этот ролик и заставил меня думать в эту сторону, потому что подход мне там понравился. Вот, вот именно разделение. Не, не просто тупо семь, семью поделил по количеству расплодных рамок, там, а зайти до того, как ты делишь семью всю на количество расплодных рамок, и, ну, имея, конечно, плодную матку. И, еще как бы получается такая вилка, еще раз двоить перед тем, как разделить уже по количеству расходных рамок. Это это я у вас очерпанул эту идею. Очень, кстати, интересно. Сам я когда думал об этом не мог додуматься. Просто вот интересно это. У меня получилось вообще какое-то грандиозное количество теоретически. Буду в этом году пробовать, потому что в прошедшем сезоне я потерял почти половину семей. И в следующем решил, естественно, без всяких качек. Меда э -э, Решил восстановить и увеличить количество семей. Единственное, что вот, тоже хотел спросить пыльцу. Пыльцу же я могу собирать, правильно? Э -э, увеличивая количество семей. Я должен вас огорчить Насчет товара вообще. Раз цель присутствует увеличение количества семей, значит о товаре пока забудьте. Используйте раевую пару, вам поможет эти отводки вытянуть раевая пора, потому что будут маточники, не нужно где-то брать отдельно семьи воспитательницы, потому что, судя по тому, и по возможности вашей, и такой нет возможности. Или где-то брать. Раевая пора, вы ее используете полностью, маточники готовы, семья в стороне с плодной маткой как донор будет вам давать подпитку расплодам, уже плодным маткам. И у подтверждение я привел пример из своей уже практики, когда у меня в середине 90-х пасека фактически сошла на ноль. Я так дорожил, что за 15-10 лет вышел на такой уровень, там 65, по-моему, было, и съехал на 35, оставил далеко, приехал весной, каждая вторая отошла, а из того, что осталось, пасекой назвать было трудно. И вот вышел из ситуации еще похлеще, еще хуже было, чем то, что я вот вам на... привел пример нашего этого Кулибина Одесского. У меня была похуже ситуация. И тем не менее, разумно нужно было подойти, как распорядиться, кому дать помощь первую, или те, кто вообще не жизнеспособный, или те, кто подают признаки жизни сами по себе. Им, конечно же, нужно помочь первым. А затем уже и основные доноры, и промежуточные сообща, помогли самым слабым. В результате получил и товар, и восстановил количество пчелосемей. А вот то, что я говорил о рентабельном районе, как рентабельное раение сделать по расширению, ну, пускай это у вас не 10 будет из одной семьи, не 10, там не все обгуляются матки, но больше половины будет этого закона. Причем в мае месяце, подчеркиваю, если будут отводки сформированы в тот период, когда идет увеличение продолжительности дня, будут расти отводки. Будут расти. При небольшой помощи расплодам со стороны вы получите увеличение количества семей, от одной семьи. Ну, конечно же, если эта семья не в четырехрамочной или пяти, стартовала сама после зимовки семья, имеется в виду. Нужно как-то тут... Она сама себя еле-еле способна будет хотя бы вынечить безболезненно до... до такого объема и подойти к июню месяцу, я не знаю, как у вас там. Ну, у нас середина, где-то 20 число цветения акации. Это как ориентир такой вот, по по сезону, когда появляются первые товары, к, к нему уже должны быть сильные семьи. Как это выглядит у вас, не знаю. Ну все, все чисто, все чисто по по вашему региону, по вашим возможностям. Сила семьи будет определяющей. Вы сделаете. Два отводка, никаких, потому что семья была слабая, чтобы еще не нарваться и на проблемы болезней. Желание, конечно, у пчеловода в приоритете всегда свое, смотрят на болезни потом, а ось пронесет. Но если не пронесет, там не захочешь уже ни, ни количества, ни того, что было. Да, конечно еще от погоды зависит да. я в прошлом году делал уже такой эксперимент что вот они у меня по две сидят как типа через вертикальную перегородку и я делал как что одну матку э, из одной половины с небольшим количеством пчел в нуклеус отсаживал а всю пчелу соединял вместе с, ну, с оставшейся маткой и так развивалась быстрее семья и потом э, отсюда уже и добавлял туда... Ну, та вообще не развивалась, которую отсаживал с малым количеством чего, а это развивалась лучше, чем если бы они вот по одиночке развивались. И потом уже соединял там, опять из нуклеуса брал ее и соединял. и ну, получалось, короче, что таким образом две семьи вырастали быстрее, чем если бы они маленькие по отдельности росли. Двухматочная, не случайно, двухматочный старт сейчас вот больше всего на, на слуху и в желании освоить тему, потому что сильные есть сильные семена пасики, есть слабые. Очень часто во имя сохранения количества на пасеке пчелосемей, количества этих точек, посадочных мест, пчеловоды прибегают, помощи печатным расплодом этих слабышей, но он слабенький, у него не хватает э, силы живой массы, чтобы создать микроклимат достойный для воспитания расплода. А тут подгоняет инстинкт накопления, матка начинает сеть, ее пытается кормить, как-то восстановить силу, появляется личинок много, кормить некому, все, вместо желаемого результата видеть ее как семью, это, этот отводочек, получаем проблему в виде патологии. А если мы ее ставим, эту слабенькую, на сильную, на сильную, ну представьте, она сидит на естественном подогреве. Это первое. Второе, то, что мы ставим разделяем решетку Они работают как одна семья, снизу помогают и теплом, и кормилицами, а в нижняя семья раньше времени не выйдет из рабочего состояния, потому что часть пчелы будет отдавать наверх, с другой матки. Хорошая, уникальная такая картина, ситуация по микроклимату, и по, по эффективности, и по конечному результату. Так что пробуйте. Не случайно авторитеты Явала постоянно привожу примеры. Он говорил, за силу семьи весной, спрашивали, зачем такая? Делает сразу триотводка. И перезимовавшая семья, для чего должна быть такая сильная? Потому что она является донором, донором по живой массе, по печатному расплоду. Обгулялись молодые матки – а это только успевать им помогать. Они выходят через полтора-два месяца на конец сезона на главный взяток уже полноценными семьями. Никакая качка промежуточная не преследовалась и не проводилась. Весь акцент делался и вся ставка на один главный медонос в конце сезона при большой выросшей массе пчел. Поэтому вы будете делать отводки обязательно в поле зрения, чтобы у вас за основу и за э, такой весомый аргумент, как, как базовый, была сила семьи. Пчелы делают пчелы, выкармливают. Матка может настрочить вам и 3000 и больше яиц. Кто будет кормить? чтобы не получилось вместо желаемого результата и расширения пасеки и увеличения силы семьи медоносом мы столкнулись с проблемой болезней в основном это расплод при недокорме так ну где-то так в общем Мне такой вопрос. Вот по поводу зимовки. Значит, я вот появился интернет и очень много было информации по поводу зимовки на сетках до на, дно сетчатое Вот я также что же попробовал? Мне не понравилось. Когда перевел ее в павильон, там уже, уже предназначено все было, и сетка, и, и как бы условия подходящие я попробовал мне тоже не понравилось вот ну то есть я так заметил что безсеточные сеточные улья зимовка лучше потом у нас был семинар и как бы семинар и выставка и один кулибин сделал улей он сделал улей показывал демонстрировал не помнили 12 или 10 рамочный двухкорпусный дадан вот. И вот ну, демонстрация, хорошо, там все пенопластовый, из обох сторон фанерка, в общем, утепленный. Вот. И я уже потом подошел к нему, уже никого не было, и говорю, ну ты мне скажи, какая зимовка, вот. это очень хорошо или это... какие результаты. Ну он сказал, на одном корпусе зимовка плохая, им холодно, подскакивает все в гору. Вот. Приходится ставить второй корпус. Второй корпус, внизу несколько рамочек для поддержания хвоста. мол. Тогда лучше. Ну кажу, а как же вентиляция? Нижние рамки. Они к весне все с водой. Ну вот я не знаю, может это только мне так попалось. Или вот это действительно такая ну, получается не очень хорошая характеристика этого зимовки. Так, я по техническим причинам ушел на несколько минут. Ко мне вопрос был по посечатому дну. Я не, дос, не дослушал о концовку. А, ну, я где-то под конец. Значит, у нас была конференция и была выставка. И один кулибин сделал двухкорпусный, пенопластовый, обделанный фанерой внутри и снаружи. Ну, как бы ничего, нормальный, не тяжелый, легкий. Или 10 или 12 рамочный двухкорпусный додан. И вот я его спросил, ну как у тебя? Вот у меня не получается зимовка на сетке. Как у тебя? Ты же демонстрируешь вот это все. А он говорит, ну ты знаешь, на одном корпусе им холодно. В сетку сразу бьет холодно, они поджимаются в гору, ну не очень. Я пробовал на двух корпусах, он говорит. На двух корпусах лучше. Снизу рамок 4, там, для поддержки хвоста, а потом выше же наполовину половину как положено, вот там лучше. Ну я говорю, ну а вентиляция вот это хвалили, что хорошая, холодный воздух опускается вниз, влажный там все такое. А он говорит мне, что нижний корпус подсвевший и залитая, ну влага взялась залитые рамки с водой. Я так понял, что там особо вентиляции и нету. Что вы на это скажете? Ну, раз практик подтвердил, ну, что я могу сказать? Я тоже пробовал в свое время на сечатых донях. Летом хорошо показала, жара, да, не выкучивались, вроде как рабочее состояние было лучше. А вот пошло дело к осени, почему я отказался от сечатых доней. Зимовал, да, на двух пустых корпусах. У меня гнездо было на третьем под гнездом два пустых корпуса и была сетка просто чисто ради так вот, ради того, чтобы выжила. Но когда наступала осень, конец, уже после медосбора глава последнего, семьи начинали, начинали готовиться в зиму, прополисовали литки соответственно, и нижние рамки, вот самые те, которые приближ, ближе к сетке, настолько пчела тратила энергию как-то заделать, она пыталась бедные вот эти вот рамки, то ли панически от потенциального проникновения врага, потому что ну, открытая такая площадь, то осы бьются туда, то, ну, не знаю, машка, ну, понятно, вверху гнездо, а внизу всякая нечисть пытается проникнуть. И вот они заделывают прополисом, заделывали у меня прополисом нижние рамки, и бруски, и вощину и, по... и соты заделывали. Видно, что не чистый прополюс, а такая какая-то смесь, и палочки, и воск там. Ну, я... меня это возмутило. Сам себя возмутил, короче говоря. И на этом зимовка и содержание насечатых донях у меня закончилась. Если кто-то продолжает заниматься и обкатал, нашел, ну, в общем, сгладил эти острые углы, те, что я сейчас сказал. А тем более рекомендация изначально была в ППУ ульях, а не в деревянных. Ну, надо, надо нужно спрашивать у тех, кто обкатал. Конкретно, как говорят, собаку сел на этом. А то, что я по своей практике обнаружил и почему отказался, я вот вам сейчас доложил. Летом хорошо, под осенью уже началась проблема. Проблема чисто жалко стала пчел. Насколько оно эффективно по вентиляции, тоже не могу сказать, если, если оно прет вверх, пчела поедает корма, выделяется влага, то ли она вверху зависнет на боковых стенках, вниз стекает, но ну, может проще, потому что открытое сечатое дно. Все, я, я даже, даже в дебатах не имею права так по большому счету участвовать, если у кого-то оно получается, я сейчас буду рассказывать, как это плохо, торносильно если у кого-то спросить про изолятор, глаза его не видишь, и он будет рассказывать, как это плохо, или фантазии свои включать. Точно так же, и я сейчас выгляжу, вот комментировать, какой-то, чей-то положительный результат, какие-то там нюансы, может, доработки, он, он в этом, ну, видит, знает, может сказать. Поэтому и чисто так, по-джентльменски по не имею права вмешиваться. Попробовал, не получилось по этой причине, что я озвучил, все, сетка, зимовка на сетке у меня закончилась. Спасибо, вот я и хотел просто узнать, я одинокий такой или у кого-то так получилось. Я даже вот в этом году у меня в павильоне были и я заметил, что вот подходит конец лета, малейшее похолодание и они даже расплод стараются во вторую кассету. Переходить с расплодом. А в нижней, ну так ему уже плохо. Там одна-две рамочки и все. Вот. И я вот это зимою переделал эти донья. И чтобы налито я вставляю сетку. А приходит весна или холода или даже зима. Я сетку вытягиваю и вставляю глухую ну фанеру. Вот я убедился, что это не годится. Все, спасибо вам. Ну, если интересно, вот я вообще никогда на глухом дне не держал, в принципе, вот пять сезонов моих, и все только на сетке, вот буквально вот пару дней назад у нас закончилась, неделя была вот эти крещенские морозы, доходило до 23 градусов ночью, и я вот сегодня просматривал некоторые вот так просто крышки приподнимал, посмотрел через пленку. Одна семейка, у меня есть две улочки. Ну, то есть там совсем пчелы там, кулачок. И живая вообще, бодренькая, нормально. Так что, главное, мне кажется, самое такое главное правило, чтобы это был э, герметичный купол сверху теплый. Да, да, я слышал об этом. Если открытое дно, значит, наглухо закрытый вверх, или наоборот, если открытый вверх, значит глухое дно. Ну вот видите, вот. ремарку нам предоставил человек, который занимается и видит в этом положительный исход, положительный результат. Так что пробовать остается все только за, за, личным, за личной практикой. это я вот занимаюсь, это небольшой срок, ну, первый год, когда был неудачный после зимовки, все рамки были в плесени, вот неудачная зимовка с пчелами, и отказался и последний день, держу с открытыми донями, верх, конечно, закрытый, зимует хорошо. Никто не пропадает, благодарю. Ну, видите, не отнять, не добавить. Все, практика, практика на лицо. У кого это получается, все. ну, как, как может кто-то? У меня не получилось, я, поэтому я не хочу даже даже слова вставить. Работает, значит, у одного кого-то. Что-то Работая, значит, имеет право на, на жизнь. Еще вот, Владимир Григорович, хочу добавить. Сегодня буквально смотрел там канал этот Александр и Тем Саныч, или вчера, или, сегодня, наверное. Там, значит, у них были морозы, и естественно при морозах морозный воздух, он сухой, и, и они как бы сделали вывод, что. А на подсолнечниковом меде, которому нужна водичка там, чтобы его размачивать и брать, и морозы таковой не было на сечетань дне, и значит семьи начали возбуждаться, ну то есть мед есть, мед не взять, как бы они там жидкую фракцию, видимо, до этого еще выбрали до морозов, а тут морозы, воздух сухой, влаги нету в ульи. видимо, там расплода еще не было и ну как бы ну, не было влаги сухой, и мед сухой, и твердый, и семьи за... переживали, за... там некоторые там обкакались чуть-чуть, и значит, они добавили там губки с водой положили, и плюс температура повысилась то есть в воздухе стала влага плюс губки с водой, все, семьи успокоились это вот, но ну, я такого не видел у себя, ну, ну думаю, что в принципе логично, что при продолжительных морозах, в принципе, при морозном сухом воздухе и отсутствии расплода такое может быть и при отсутствии расплода, а тем более если матка в изоляторах, такое может быть ну как бы для себя взял на вооружение если будет долго, допустим, морозно, то нужно им какую-то водичку туда дать может действительно там сверху губочку положить вот, может быть, вот эта причина беспокойства, если, допустим, кто-то сталкивался с этим, ну, так одна из. И вот еще при, вот в нашем климате, там даже чуть посевернее, вот то, что матка в изоляторе и сетчатое дно, мне кажется, это вообще тандем такой просто обалденный, потому что ну, влаги в улье той избыточной вообще нет ну, в результате вот этих двух вещей. Вот так просто кому если на вооружении. Поправлю еще. Значит, Тим Саныч рядом. Это буквально 20 километров или 30 от меня. Это те же самые морозы. Те же, то же самое дно. Только три матки в одной семье. Она крупная получилась. Сидели и сидят, сжатые плотно. Ни мороз их не гонял, ни сырость их не разъединяла. Ничего. Снизу сетка, сверху просто крышка. И больше ничего. А ну забыл сказать, у них там еще был вместо пленки сверху что, в принципе, я думаю, тоже как бы э, немаловажно в их ситуации получилось. У них москитная сетка, все равно какой-то воздух там проходил. И то есть вот это вот то, что нужно, герметичный купол, этого не было. Как бы, вот ну, ну, тогда основная причина. Невнимательно смотрел, Сережа. Там ну, фальцевая крышка надевается сверху. Сетка для того, чтобы пчелы не вылетели при осмотре. Владимир Ильич, вот такой вопрос. В этом году я экспериментировал с размещением изолятора в семьях. То есть, вот когда семья занимает примерно 50% объема улья, я размещал изолятор перед литком, посредине ближе к краю стенки. Ну, то есть, сама семья, скажем так, готовилась к зимовке. Ваше соображение, какой вариант лучше, скажем так? Я вообще-то размещаю изолятор между открытым последним расплодом, самым молодым, во избежание появления свищевых маточников. Может присутствие матки в зоне открытого расплода, самого молодого, присутствие ее и феромона, хотя бы хоть и запахом, сократит появление свищевых маточников. И напротив литка это было. И тоже особо как-то я не, не сильно зацикливался, на этом, куда ее поставить больше. При медосборах я вообще их размещаю плашмя. Одну, если двухматочную, одну на днище кладу матку в изоляторе, другую плашмя на рамки, сам, на четвертый корпус. Прошел медосбор, все, я их разделяю на луха, Одна внизу, другая вверху, до объединения зимой, ну или по поздно осенью. А так, вообще-то, если она одна в семье, то размещал еще первые те шаги свои по изоляции вблизи открытого ростода, самого молодого, напротив летка. Владимир Егорович, я когда-то вам звонил по поводу изолятора, который я хотел сделать. Вот это я в этом году додумал, сделал и буду пробовать. Ну, если интересно, я на Zoom могу показать, вот какой он у меня, ну, я так думаю, должен работать. Он что-то среднее между Хмарой и между Миленином. Ну, там своеобразный он, ну, я думаю, должен. Должен работать. Я, если что, покажу. Работает любой формат. Абсолютно любой. Вот представьте разницу, если взять Миленина изолятор и взять Хмарин. Ну, в 20 раз, наверное, по площади. Оба работают. Есть недостатки у обоих форматов. И в маленьком, в самом маленьком и в самом большом. Поэтому применяться будет каждый к тому формату, какой по его улью, по его э, кормовой базе, по направлению, какую цель преследует. Абсолютно не принципиально. Я их десяток. Каждый год и просят покажите изоляторы. Каждый год ролик выставляют специально по изоляторам. десять штук разных. И одна... Одно утверждение и одна позиция. Изолятор – это всего-навсего. Инструмент технологии. Технология звучит так. Управление биоресурсом медоносной пчелы, используя потенциал жирового тела с помощью, изоля... с помощью ограничения воспитания расплода. И все. Вот эта фамилия технологии, а то, что сбоку, справа, слева помогает в виде изолятора, это всего-навсего инструмент, инструмент вот этой глыбы технологической, которую я сейчас озвучил. И насчет врезного, тоже есть уязвимое такое место по, по, этому, по врезным. Если сильно маленький, значит, смотрите за компактностью и за силой семьи. У меня был маленький, как спичечный коробок, чуть больше, но был междурамочный. Преимущество было в чем? Междурамочного маленького, то, что я его... Была возможность за проволочку тащить на протяжении зимовки за клубом. Пока он поднимался вверх, было все нормально. Затем, когда семья уходила, поедая корма вдоль улочки, к задней стенке, он мог остаться вне зоны захвата клуба. Я его по проволочке подтягивал. Если он бы был врезной, все. Тут такой возможности при врезном не будет. В этом обязательном порядке. Я их еще в 2007 году в статье давал на редакцию ему статью и написал что изолятор всего-навсего инструмент технологии. И пчеловоды со временем обкатают тему, понравится, поймут, что здесь, в чем эффективность, и будут каждый, будет каждый применять конструкцию, конфигурацию, геометрическую фигуру под свои капризы, так грубо говоря, под свою систему ульев и так далее. Ради Бога. какой вам понравился, приснился, попробовали, работает, все. Это ваше, не обсуждается даже. Это та деталь, мелочь, как и появление свящевых маточников, когда у вас их вагон целый, этих маток, банк, и там появился где-то при изоляции маток свящевая. Ну, чтобы за сердце хвататься теперь. Одни радуются того, что он появляется, этот свящевой, другой считает, что это Плохо, дополнительная работа какая-то будет. Это, это не то, на чем мы должны зацикливаться и обращать внимание. В основе должна быть технология, рентабельность пасеки, красиво работать, получать удовольствие от работы. Все. Как, вы, как кто будет применяться? Вот, пожалуйста, сегодня две, две диаметрально противоположных позиции были по сетчатому дну. Люди работают, получается красиво, другого пчеловодства они не видят. Я, изоля... Я открытый... открытое дно, но не... не прижилось оно у меня. Ну так что теперь? Точно так же и с изолятором. Кто-то на него смотреть не хочет, не может, и, и плюется, не дай бог, и не показывает, действует страшнее, чем на быка красная тряпка. А кто-то в этом видит просто спасение технологическая. Так что не, не оглядывайтесь ни на кого. Ваша э, практическая, ваша рука. Приложили ваш интеллект, знание, все. Два сезон два поработали, обкатали, выстроили свою концепцию, свою, свой стержень, свою позицию, технологичность и ни на кого не оглядывайтесь, и будете Идти по пчеловодческой практике всю жизнь и с рентабельной пасекой постоянно. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Если сделать отводки на старых матках, сохранится ли рабочее состояние семей, вот если сделать их перед основным взятком, вот у породы украинская степная. Считается, что рабочее состояние только начнется, когда матка начнет сеять. Так ли это? Уточните, Вы сказали, после основных взяткам. Имеется в виду весенние акация или уже конец сезона подсолнув. Ну, я так думаю, что у Вас тоже или какой-то медонос другой. О каком взятке идет речь? Нет, как раз до основного взятка, если сделать отводки на основных матках, сохранится ли рабочее состояние пчелы. Без, без того, что молодая матка еще не будет червить. Да, конечно, желательно, чтобы присутствовала на момент медосбора, тем более кратковременного, плодная матка. Почему пчеловоды стараются как можно быстрее взять сверхранних, поменять старых маток на молодых, и тем самым создать рабочее состояние на акации. Но если у вас будет... Не будет молодой матки еще, то есть не будет плодной матки в родительской семье, а будет открытый расплод. Вот я занимаюсь маточным молочком, постоянно даю открытый расплод в эти безматочные семьи, там где провивочная планка, и в природе, допустим, накрывает взяток. Матки еще не обгулялись. И взяток я получаю такой точно, только не печатают его в отсутствии плодной матки. Только появляется плодная, все, начинается опечатка. А вообще рабочее состояние создают либо, рабо... либо матка без расплода, присутствие плодной матки без расплода открытого, либо наличие открытого расплода без плодной матки. Хорошо, если матка хотя бы на начало взятка молодая появится, уже появится. Семья начинает настраиваться на работу. Если только маточники, я уже не говорю за роевую ситуацию. Роевая пара там это уникальное состояние в семье биологическое, там все, рамки черные, пока она не отраится, никакой там работы не будет. Поэтому делать на упреждение. И рассказывал я о, о технологии наших дедушек, как они уничтожали плодных маток, но здесь есть одно серьезное но. Они уничтожали маток на втором поколении пчелы. Семья была еще только в пике рабочего состояния. Появился первый трутень, уничтожали маток, потому что свящевая матка могла уже обгуляться с имеющимся в природе трутнем. И появление свящевой матки, даже молодой, будучи в рабочем состоянии, в начале взятка даст вам товар. Если, конечно же, мы в роевую пору создадим, сделаем отводок на старой матке, то за родительской семьей там только глаз до да глаз нужно. Потому что зараиться она может на любых видах маточников. Хоть это свящевой будет, хоть вы искусственный подставите, хоть раевой, хоть и тихой смены. Стараться создать вот эту вот ситуацию так, чтобы вы знали особенность. Спасибо. Я правильно поняла, что вот если весной, вот у нас где-то 15-17 марта уже зацветает рапс. Если двухматочная семья, то лучше на одной матке сделать отводок, а вторая, чтобы оставалась в семье, для того, чтобы сохранить рабочее состояние. Да, я показывал эту схему. Если у вас не получается, ну не успевайте, не укладывайтесь в это зимый рапс, он зацветает вот в ваше время. У нас чуть позже, к где-то. Конечно же, вам смысл на одной матке верхней, как правило, она самая жирная будет это отделение. Сразу на ней делать отводок, можно сделать сборный из другой семьи, двухматочный сборный отводок. А одну для гарантии рабочего состояния в семье, конечно же, оставьте одну матку в изоляторе на 12-14 дней. Вы клеща погоняете и в отводке, и в этой семье, и возьмете гарантированно взяток. То ли с рабса, то ли с акации, что там у вас будет. Ну, в зуме я об этом пока рассказывал подробно. Спасибо. Я немножко неправильно сказала. Рапс у нас не в марте, а в апреле 15-17 как раз цветет. Но вот слушала э, информацию, что именно украинская степная, когда матки забираешь с уликов, если сделать на обоих матках отводки, то она в рабочее состояние входит только тогда, когда молодая начинает сеять. Даже в присутствии там уже неплодки бегает по, по улику, но все равно рабочего состояния нет и товар можно потерять. Значит, у вас вариант тот, который я перед этим сказал. Одну в отводок, второй в изоляторе, получайте товар. РАПС или какой там подосвеет Бывали случаи, что даже расплод бросают выкармливать, если забираешь мотку. Вот каждая семья разная. Я, пожалуйста, уточните, как выбрасывают расплод? На основании кто разрешал? На основании чего? Ну, я хотел сказать, не так выбрасывают, а перестают кормить. И вот это у них такая аврал, что перестают кормить и начинают личинки пропадать. Они, они туда их выбрасывают. Вот это я замечал. Ну, это не у всех, а вот были такие случаи. После, когда матку убираешь, а у них открытый расплод. Там начинается твориться такое. Если матку забираем, у них паника единственная должна быть. Быстрее вывести молодую, свища заложить. И по идее, и по логике, они каждую, каждую личинку должны беречь, как зеницу ока. Может это какое-то совпадение, какая-то другая там причина, как ну не знаю, наклалась. Но никакой я не вижу логики в том, чтобы убрать у семьи матку плодную, и она вот начала так выражать такое возмущение вот так, таким образом. Ну, может быть, что-то и другое, но у меня именно такое было. Вот такая семья, может, попалась. Я просто в шоке был. Ну, и я спрашивал других, тоже говорили, что бывает, ну, как бы, паника, и они рабочую способность утеряют и пока не настроится вот это вывод маточника и выход матки. Так, давайте еще, в общем, не будем под конец зела про аномалии. Если попадаются какие-то нестандартные ну, не ситуации, не будем по этим моментам строить технологичность, сделать выводы, чтобы на будущее как можно безболезненнее избегать. В природе пчелы очень много аномалий, очень много. Их просто нужно знать что они могут появиться. Очень часто какую-то одну семью, одна семья появляется из ста, что-то пчеловод увидел незнакомое, ему не понравилось, начинает включать панику. Вот произошло такое, вот, а сколько, как у тебя, какая, какое количество? Да вот одна какая-то там шальная. Ну так что ты поставь на ней крест, поменяй матку и все, и забудь. Ты работай на всю пасеку. И на всей пасеке. А не по какой-то одной сейчас строить всю всю погоду. Можно еще один вопрос. А в лежаках, если через вертикальную перегородку матки сидят, вот червят, да, они не перескакивают верхом, потому что это потолочен, они не холстик, а потолочен. Вот как раз присутствие потолочены не даст перескочить. При холстике, да, они могут. Во-первых, матки не перескочат. Матки я не, не помню, если в нее есть гнездо, где она работает, основная территория, пчелы-кормилицы, свита, расплод, ячейки для обслуживания. Ну, не будет смысла. Она может слышать ту матку через разделительную решетку, допустим. Подойдет полюбуются там, они на расстоянии друг на друга, и все. Нет смысла тем более перескакивать через вертикальную перегородку, где-то там бегать. Молодые, когда вот выводят, выходят несколько маток при роении, при тихой смене и выбирают одну молодую. Да, тех можно увидеть маток где, где хочешь, и на утеплении, и на потолочинах. А плодные матки, они привязаны к расплодному гнезду. Даже разделительная решетка 4,5, где матка, в принципе, поднатужившись, может пролезть. И то она туда не, не идет, вверх, на свободные территории. Она ткнулась раз, два и все. Опустилась вниз в расплодное гнездо. Не думаю, что это может наблюдаться в лежаках через вертикаль. Работал я с вертикалкой, с лежаками, поэтому говорю, говорю с уверенностью. Спасибо.